Как тогда человеку побороть свою неуверенность в себе и перестать сомневаться в себе и в завтрашнем днем? Потому что это довольно частая проблема, учитывая из того, что вы сказали, что каждый хочет прожить свою идеальную жизнь. Он видит это все в интернете и сравнивается со своей и понимает, что она очень отличается. Из-за этого растет давление, стресс. Как с этим справиться или как перестать на это обращать внимание ну несколько скажем с предыдущим в таком случае когда ты говоришь это не следует из прошлого вопроса а этот вопрос это просто отдельный а совсем вопрос но неуверенность это непонимание опять же своей природы и мы боимся дело в чем значит как пример можно привести что самое удивительное мы чего-то хотим да Первое, хотеть не надо ничего, надо просто делать, просто надо жить, так как нам положено жить. Вот. А когда мы хотим, мы себя ограничиваем, мы себя ограничиваем на конкретной цели, мы хотим что-то получить желаемого, а что после этого? А после этого мы не знаем, потому что это желаемое может быть только звеньем в цепочке, а после этого, ну, ты должна знать длину этой цепочки и чем она в конце, как говорится, свет туннеля. Пока мы идем в свет к туннелю, мы идем вот этими поворотами туннель, мы же не видим этого. Сейчас мы дойдем до этого поворота и потом подумаем, потом пойдем направо, налево, прямо там, допустим, да? а, Ну, а потом будем думать следующий поворот. Нет, мы должны планировать все. В этом случае неуверенность служит, нам очень плохую службу. Почему? Потому что мы не знаем, раз мы не уверены в этом, значит не годится, а мы должны быть абсолютно 100% уверены. Более того, мы должны знать, что нет безвыходных ситуаций, есть неправильное понимание ситуации, неправильная ее оценка, ну, соответственно, и действия неправильные. То есть, условия, задачи изначально неверны, поэтому вы зашли в тупик. А тупиками быть не должно. И как побороть, еще раз перестать себя отождествлять, то ли с целью, то ли с человеком, надо обязательно всеми силами этого добиться. А просто надо делать так, как нам положено делать. И не бояться получить, потому что Вселенная нам дает именно конкретно то, чего мы боимся. Поэтому мы хотим, допустим, заработать. Мы концентрируемся на деньгами, на выигрышах, где-то там в казино, или где-то в да. Одновременно мы боимся проиграть. Одновременно. Поэтому когда нам приходит в казино. Мы проигрываем, а, потому что мы этого боимся подсознательно. И если одна сторона медали, и вторая сторона медали, так не надо думать ни об одной, ни о втором. Надо делать то, что стоит делать, и умею в виду нашу главную цель. Ну, примерно так.